Головки делительные f 15 c применяются на сверлильных, фрезерных, шлифовальных и прочих станках. Простая конструкция позволяет быстро и точно произвести деление на фиксированные части, а также разделить всю окружность 360 градусов с шагом в 1 градус. Зажим заготовки производится цангами 5C, которые имеют линейки для круглых, квадратных и шестигранных профилей. Перед началом работы необходимо расслабить стопорный винт и вытянуть фиксирующий штырь. Затем повернуть шпиндель до точки, когда отметка 0 шкалы делений совпадет с нулем базового отверстия на диске и вставить фиксирующий штырь обратно. Затем нужно выбрать сангу необходимого размера и профиля соответствующего заготовке. Вставляем ее в шпиндель головки, пазом по направляющему штифту. Внутри шпинделя имеется полый тяговый вал, зацепляющий цангу резьбой и позволяющий пропустить насквозь длинные заготовки. Вращением рукоятки цанга и тяга входит в зацепление. Заготовка вставляется в отверстие цанги и позиционируется по глубине и по осям. На положении вертикальной оси указывает стрелка, нанесенная на корпусе головки. Вращение рукоятки тяги вызовет перемещение цанги, которая зажмет деталь. Для изменения угла установки расслабляем стопорный винт и вытягиваем фиксирующий штырь. Если положение штыря не изменять и проворачивать шпиндель до утопления в следующем отверстии, каждый раз будет происходить поворот на 10 градусов. Если нужно повернуть шпиндель на количество градусов меньше 10, к примеру, на 3 градуса, от исходного нулевого положения штырь переставляется в соответствующее отверстие 3 на шкале деления и слегка прижимается. Шпиндель аккуратно поворачивается до момента проваливания штыря. Это и будет поворотом на 3 градуса. Для проворота на несколько десятков и несколько градусов, к примеру, на 45 градусов, при нулевом положении штыря нужно повернуть шпиндель до целых 40 градусов, переставить 4 отверстия 5, шкалы деления и довернуть шпиндель. Очень просто производить повторяющиеся деление на углы меньше 10 градусов. Поделим огружность на углы по 7 градусов. Первое деление аналогично предыдущему. Седьмое отверстие даст поворот в 7 градусов. Второе деление итогово даст нам 14 градусов. Переставить 4 на четверку и докрутить шпиндель. Третье деление даст положение 21 градус. Переставить 4 на единичку и довернуть. Четвертое деление 28 градусов. Взять восьмерку. Пятое деление 35 градусов. Взять пятерку и довернуть. Видно, что полученное положение 35 градусов и так далее. При обработке длинных деталей для поддержки и обеспечения жесткости заготовки можно воспользоваться задней бабкой тип 5059. Простая конструкция и высокая эффективность делает эту головку незаменимым и популярным приспособлением.